Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Сегодня представляю вам отзыв и обзор книги «Найти идею» Гедриха Альтшулера. «Введение в ТРИС, в теорию решения и изобретательских задач». Альтшулер эм, – это советский инженер и изобретатель. На его счету более сотни различных изобретений. Его судьба ну, такая же, наверное, судьба, как у многих людей, которым запрещали по каким-то причинам, допустим, работать в профессии. Он начинал работать изобретателем, а потом в какой-то момент ему запретили это делать. И он, чтобы как-то выживать, начал писать фантастические рассказы и публиковать их под фамилией Альтов. И таким образом, написанием рассказов он как-то жил. И параллельно он развивал свою теорию решения изобретательских задач, которая тогда еще не имела такого названия. Но он продвигался упорно к достижению этой цели. Он проанализировал более 10 тысяч э, изобретений, авторских, авторских свидетельств, которые были выданы в СССР. И э, нашел э, закономерности. Также он построил э, систему поиска новых решений. И э, изложил их в, вот в такой книге. Это, эта книга уже не первое издание, одно из первых изданий вышло, ну, скажем так, в таком формате для инженеров, где-то, наверное, в середине 70-х годов, первая версия. И это была не, не полноценная книга, а алгоритм решения изобретательских задач. И далее он до самой смерти развивал свою теорию. Что Альтшулер хотел найти? Он хотел найти стройную теорию, которая позволит от идеи перейти к готовому изобретению. Перейти от теории к практике. И в этой книге он описывает, во-первых, случаи со своих семинаров, которые он проводил в научно-исследовательских институтах, на производстве, обучая действующих инженеров, чтобы подойти, он одновременно и обучал этих инженеров пользоваться своей э, новой теорией решения изобретательских задач. И одновременно он, видя, какие трудности возникают у этих инженеров, он находил новые решения, чтобы улучшить свою теорию или упростить ее применение. И благодаря этому он развивал параллельно теорию решения изобретательских задач ТРИС и алгоритм решения изобретательских задач АРИС. Который был более простым для более простых задач, для более простых э, технических решений, которые можно было решать по алгоритму. И э, о чем, э, что еще написано, э, описывается в этой книге? Здесь дается, скажем так, я бы, я бы не сказал, что здесь дается полностью теория ТРИС. «Теория решения изобретательских задач». Но здесь дается эта книга скорее мотивирующая для того, чтобы человек заинтересовался и начал э, движение по направлению к изучению этой теории. К сожалению, в России, в России я не знаю, в каких э, областях сейчас применяется ТРИС напрямую, напрямую. Uh, мне кажется, что сейчас ТРИС ушла больше именно в теорию, то есть в обучение ТРИС. Не в применение ТРИС на практике, а в обучение ТРИС и в то, как обучать ТРИС. Например, uh, есть специальные школы ТРИС, которые скорее заняты, ну опять же, по моему мнению, заняты тем, что они готовят специалистов по ТРИС, но потом эти специалисты по ТРИС не могут найти себе реальную задачу, работу и решать реальные задачи, они идут дальше и получают, скажем так, образование учителя ТРИС. То есть, э, школы ТРИС учат учителей ТРИС, чтобы они потом дальше э, преподавали в школе ТРИС. Единственное, что я могу вспомнить, это Южная Корея, вот в Самсунг эту, эту теорию взяли на вооружение, так же, как и другие теории Кайдзен, Бережливое производство и так далее. То есть одна из э, теорий, которые используются в Samsung, где это трис. Вот видно что по их э, продукции, что они используют эту теорию. Видно, что компания успешная, компания выпускает востребованный продукт. Да ну и это видео записывается на смартфон Samsunga, собственно. То есть на, Запад, на, на, на Западе почему-то это прижилось. Но в каком-то, может быть, Ограниченном виде, но прижилось. Они как-то смогли это переработать, переосмыслить и применить для своих целей. Но у нас почему-то я встречал э, это только лишь вот в виде обучения. Ну, Возвращаясь обратно к книге. Что здесь э, понравилось? Это задачи. С самого начала э, автор дает задачи. То есть он дает задачу и говорит, что вот так эту задачу решали э, на его семинарах. Напомню, что семинары проходили, там, допустим, во второй половине 70-х, в начале половины 80-х годов. И он говорит, а попробуйте решить эту задачу самостоятельно. И дальше он забывает про эту задачу на, там, на добрую сотню страниц, а то и больше. И потом говорит, а, вот, вот вы помните, вот на той странице у нас была задача. Вот такое решение. Я предлагаю такое решение. Дальше он критикует... Приводит такой пример, что к нему, к нему его пригласили читать лекцию, провести семинар Патриса на заводе, который производит стекло, по-моему, не помню сейчас точно. У них была такая задача, что когда стекло выходит на охлаждение, то очень часто оно разбивается или там коробится, или там выходит после охлаждения и оно разбивается. Как сделать, чтобы не билось? Потому что металлические ролики при взаимодействии с металлическими роликами стекло трескается. И он не стал отвечать на этот, на этот запрос. Он говорит, что там это, это, это решение, там он уже его придумал, и ему неинтересно почитать этот семинар. И тут э, к нему приезжает один человек из, с этого завода домой. Ну или в, в его, на, на его рабочее место, не помню сейчас. И говорит, ну вот как же, у нас есть задача, вот смотрите, мы вам писали письмо, вот посмотрите. А Альшулер там буквально за одну минуту говорит ему способ решения, что нужно взять э, ролики уменьшить до самых маленьких э, частей, раз у вас стекло идет по роликам. А какой самый маленький ролик? Это атом. А у кого самый маленький атом из э, металлов? Это олово или свинец? Свинец токси токсичен, значит налейте в ванну олово расплавленное и пускай стекло по нему скользит. Этот человек, который пришел э, к нему, начал что-то возражать. Ну, Альшури сказал тогда, ну тогда я вам ничем помочь не могу. И они расстались. А проблема осталась на, на этом заводе. А через 7 лет этот оловянный способ э, запатентовала английская фирма. Или американская фирма. Причем запатентовал его по всему миру, включая СССР. И э, кто-то опять из этого завода приходит к Альшулеру и говорит, ну помогите нам, как нам вот этот способ теперь вот, чтобы нам за патент не платить. А Альтшулер им руками разводит, я вам этот способ еще 7 лет назад предлагал, что вы теперь хотите, теперь его надо внедрять. И он еще приводит пример с рудниками, что э, есть барабанные дробилки, где накапливается много пыли, то навешивают цепи. Цепи замедляют э, скорость дробления, еще что-то. В общем, такая вот ситуация, что чтобы улучшить качество, нужно уменьшить цепь. Чтобы улучшить, уменьшить пыление, нужно увеличить цепи. И он говорит, что решение должно быть за пределами цепи. То есть, нужно полностью перестроить этот... Даже возможно отказаться от этого оборудования. И вот, так, вот такими примерами он приводит э, в книге. Не буду сейчас полностью это все рассказывать. Это интересно. Также я рекомендую вам пройти э, курс э, ⁇ Легкая треска ⁇ для сильного мышления. Э, ссылку на нее я оставлю в описании. М курс позволяет вам структурировать ваше знание о теории решения изобретательских задач и помогает э, действительно э, сдвинуть, э, скажем так, мышление с мертвой точки, посмотреть на проблему с другой стороны. Но возвращаясь к книге. К... У книги есть приложение, которое содержит список эффектов. Достаточно. Таблица выбора приемов устранения технических противоречий. Она достаточно объемная. Здесь по... Вертикали и по горизонтали есть столбцы. И вот, допустим, столбец 1, вес подвижного объекта и строка 1 и столбец 1, названия совпадают. Соответственно, на, на пересечении будет пустой квадрат. А дальше мы смотрим, допустим, длина подвижного объекта и вес подвижного объекта. Если нам необходимо э, работать с этими двумя ограничениями, то мы выбираем... Э, Решение под номерами 8, 15, 29, 34. Есть так, по, по, специ, по, по, по, по специальному алгоритму или по специальной таблице. То есть даже продумано было, как использовать упро, упростить решение технических противоречий и сведено это все вот, вот в такую таблицу. Конечно, это не помогает решать абсолютно все задачи, но большинство задач сокращаются очень сильно для, до, до вот таких уровней. Как я понял, в теории решений изобретательских задач самое важное найти техническое противоречие. Например, объект должен быть одновременно большим и одновременно маленьким. Или объект должен быть одновременно легким и одновременно тяжелым и так далее. И тогда уже решать, на стыке этого противоречия решать и находить решение. Ну или хотя бы постараться найти решение. Использовать алгоритм решения изобретательских задач. И возвращаясь обратно к э, самому Генриху Альтшулеру, то, с чего я начинал это видео, когда ему запретили э, работать э, инженером. И он сформулировал это как «а нужно было зарабатывать деньги, чтобы на что-то жить». И он сформулировал это техническое противоречие как «нужно работать, нельзя работать». И решая это, техни... это, это жизненное противоречие, он нашел это в написании э, фельдетонов и рассказов э, фантастических и публикациях под псевдонимом. Спасибо за внимание. Я закончил отзыв и обзор книги э, Генриха Альтшулера «Найти идею», которая рассказывает о, о, о теории решения изобретательских задач, также я рекомендую вам э, курс Легкая Трис» для сильного мышления. Ссылка на, неё, на него я оставлю в описании. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте кулак, колокольчик и все уведомления на колокольчике. Всего вам доброго и до новых встреч.